Так, добрый вечер, коллеги, еще раз. Рад всех приветствовать на нашем очередном вебинаре с легендой трейдинга доктором Александром Элдером. Сейчас я немножко расскажу о том, как будет проходить данный вебинар, немножко расскажу о нашей компании. И, собственно, дальше мы двинемся уже в мир изучения финансовых рынков. И Александр поделится своим мнением о том, что же сейчас происходит и какие есть интересные моменты и есть интересная ситуация. А наш вебинар называется «Трейдинг у правого края экрана». Да, это название на серии вебинаров доктора Элдера. А сейчас я также сделаю демонстрацию, демонстрацию экрана. Одну минуту. Угу. И, как всегда, перед началом это небольшое предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками в первую очередь, и не стоит об этом забывать при торговле также на реальном счете. Вся эта информация, которая будет даваться в рамках этого вебинара или всех других, других вебинаров, не должна восприниматься как прямая рекомендация к действию, а дается только в целях вашего обучения и ознакомления. Несколько слов скажу также о компании Admiral Markets, также вопрос к всем участникам, очень интересно, давайте посмотрим, кто у нас, у нас я видел уже в чате достаточно много клиентов, кто с нами работает, и также есть те, кто пришел впервые на наш вебинар, поставьте, пожалуйста, в чате цифру 1, если вы уже торгуете с Admiral Markets, и если вы пока еще не торгуете, если у вас еще нет реального счета, то поставьте цифру 2, заодно посмотрим, какое у нас соотношение участников здесь присутствует несколько слов о нашей компании Admiral Markets. Admiral Markets является брокерской компанией. Мы предоставляем услуги по таким рынкам, как валютный рынок, фондовый рынок. Одним из наших направлений это является как раз маржинальная торговля, то есть используем CFD инструментов на рынке мы уже порядка 18 лет. Работаем мы под различными лицензиями, под различными юрисдикциями с большим количеством стран, в том числе Россия, Украина, страны СНГ, Европа. То есть здесь мы работаем да, с этими странами. Для наших клиентов мы предоставляем для работы одну из самых удобных торговых платформ, это MetaTrader 5, и сегодня как раз все, что мы будем разбирать на данном вебинаре, все, о чем будет говорить Александр, все те инструменты, которые он будет показывать, да, которые, которые он разработал, будут представлены как раз в платформе MetaTrader 5. Также мы предоставляем удобные способы пополнения счета, вывода, без, фактически без комиссий, по ключевым платежным системам. А, ну и также уже, если говорить о конкретике, то мы предоставляем, ну я не могу сказать, что мы предоставляем лучшие торговые условия, но, по крайней мере, вы можете сравнить с теми брокерами, с кем вы работаете, возможно, по каким-то инструментам вы найдете для себя более оптимальные условия. То есть, например, тот же пара евро-доллар, комиссия начинается от 0,6 пункта, и в этом случае нет комиссии, то здесь только спред, ну и индекс DAX 30, который, ну, в принципе, торговля фондовыми индексами очень интересно в последнее время это 0,8 пункта. А в целом, «Адмирал Markets предоставляет более тысяч торговых инструментов. Это, как я уже сказал, и валютный рынок, и фондовый рынок. Мы предоставляем их как с торговлей с плечом. Также мы запустили в прошлом году счет «Адмирал Инвест», на котором торговля идет без плеча, то есть это вот классическая торговля, менее рискованная. То есть, в принципе, если вы только делаете свои первые шаги, то, наверное, было бы удобнее начать именно с этого счета, потому что там нет кредитного плеча. И риск потери он а, уменьшается то есть есть возможность больше что-то попробовать да что-то применять и всегда, когда у вас есть регистрация в компании, вот вы регистрируетесь на этот вебинар, с вами связывался ваш персональный менеджер, который вас приглашал, и в том числе все ваши вопросы, которые будут возникать, будут решаться на удобном вам языке, да, в данном случае вебинар у нас идет на русском языке, соответственно, у вас также есть персональный менеджер, который вам может помогать по всем вопросам на русском языке. И также в формате наших вебинаров у нас есть несколько форматов, которые мы проводим вместе с доктором Элдером, это открытый формат и закрытый формат. Сегодня у нас формат открытый, то есть все присутствующие получили свободный доступ. Помимо этого, то здесь мы поговорим о текущей ситуации, да, то есть что на рынке происходит, Александр поделится своими мыслями. Но также в целях обучения важно разбираться в каких-то темах более специфичных. И как раз для этого у нас проводится серия вебинаров, для клиентов Admiral Markets. Клиент Admiral Markets это тот человек, у которого, по крайней мере, есть реальный счет. Торговать на нем не обязательно, но если бы вы хотели посещать закрытые вебинары с доктором Элдером, то вы можете зарегистрировать кабинет трейдера, открыть реальный счет, пополнять, как я уже сказал, его не требуется, но в этом случае вы получите доступ также и к закрытым вебинарам. Вот следующий вебинар у нас пройдет уже 22 октября, и тема его будет это дневник трейдера, да, как его правильно вести, как его правильно составлять, на какие моменты стоит уделять дневник. Ну, я думаю, что Александр еще далее чуть подробнее также об этом скажет. Ну и, безусловно, немножко опередив ваш вопрос, запись вебинара она обязательно будет доступна на нашем YouTube-канале. Закрытые вебинары предоставляются также по закрытой ссылке, но в целом переходите на, по ссылке, которую я сейчас добавлю в чат, на наш YouTube-канал, и там, подписавшись на него, вы сможете смотреть различные обучающие материалы, аналитику. И также мы запустили проект «Трейдинг онлайн». То есть есть трейдер, который торгует на своем счете рассказывать о том, что он делает в режиме реального времени. Также один из а, учеников а, проекта Spike Trade, да, сайта Александра Элдера, Игорь Дорешенко а, также проводит каждый, а, каждую неделю обзор своих идей, которые выкладываются также на наш а YouTube-канал. Ну и а, немножко представить да, Александра, профессионального трейдера, мировой авторитет в области биржевой торговли, ну и всем, я думаю, что известен, в первую очередь, по книге, как играть и выигрывать на бирже. Для многих эта книга стала первой, да, первым начинанием именно биржевой торговли. Ну и я приложу небольшую цитату, которую вы сейчас для себя можете почитать, который, смысл, который заключается в том, что гораздо удобнее учиться на чужих ошибках, да, тем более, если уже кто-то совершал, тем совершать свои, ну, по крайней мере, это будет несколько дешевле. Ну, и я готов передать слово Александру, поэтому принимайте микрофон и давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках, да, какие есть интересные торговые идеи, ну, и будем рады это услышать. Роман, спасибо большое. И, вы знаете, в первую очередь мне нужна ваша техническая помощь. Как, вы включили мой микрофон на обещание или мне нужно что-то сделать с этого конца? А у, вас, у вас микрофон доступен, то есть вас слышно, все участники вас слышат. А, прекрасно. Пол, спасибо большое за приглашение. Всегда приятно пообщаться на родном языке. Как многие из ваших посетителей, ваших клиентов знают, я родился в Ленинграде, вырос в Советском Союзе и в достаточно юном возрасте сделала тут ноги. Я работал на советском пароходе, с которого я бежал в Африке и получил политическое убежище в Соединенных Штатах, приехавший сюда с 18 долларами в кармане так что все, что у меня есть, я заработал сам. И я живу в американской среде, по-русски разговаривать приходится довольно редко, но, к счастью, язык я не забыл. Сны даже снятся на английском языке, но, но когда я просыпаюсь, я все еще раз не забыл, как разговаривать на, на русском. Краткий комментарий на тему того, что вы сказали раньше. Это э, то, что э, это, этот вебинар э, не предназначен как э, что покупать сегодня, что продавать завтра. Э, такой совет был бы, был бы, попросту говоря, глуп, потому что э, я не знаю ни финансового положения людей, которые смотрят этот вебинар, ни их отношения к риску, ни их терпимости к риску. Поэтому советовать что-то покупать или продавать это совершенно нереально что, Но при этом я чувствую себя глубоко обязанным э, четко выразить свое мнение о рынках и э, высказать, что я о них думаю, и, возможно, посмотреть какие-то интересные э, акции э, поэтому и, и фьючерсы. Э, поэтому, э, когда я описываю что-то вот так вот вслух, то э, это как будто я думаю про себя, как я подхожу к этому рынку как я э, занимался бы трейдингом на этом конкретном рынке. Э, то есть вебинар состоит из того, что я как бы думаю вслух и делюсь с вами своими соображениями. Что абсолютно важно, абсолютно важно для любого трейдера. Это э, вдобавок к, к хорошим идеям, что купить, что продать, что закоротить, э, держать контроль над риском. И, по-моему, если я не ошибаюсь, э, Роман, это тема одного из наших будущих э, вебинаров как контролировать риск. Но э, очень вкратце высказ, высказаться на эту тему, э, человек, особенно человек с маленьким счетом, э, который ставит какие-то большие сделки, э, практически обречен на проигрыш, э, потому что э, невозможно быть успешным по всем сделкам. И независимо от того, как, э, даже если качество вашего анализа очень высоко, на рынке всегда присутствует определенная хаотичность. Человек, который аккуратно контролирует риск, столкнувшись с хаотичностью, теряет крошечный процент своего счета. Человек, который не контролирует риск, столкнувшись с хаотичностью, может потерять 10, 20, 30 процентов своего счета. А это то, что я называю укусом акулы. Когда пловца кусает акулы, откусывает у него, допустим, ногу или руку, то на этом его плавательная карьера закончена. Даже если он выживет, то плавать уже больше не, не сможет. Конечно, в трейдинге это немножко легче в том смысле, в смысле, что даже если акула вас насмерть загрызет, вы можете себе, так сказать, купить новую жизнь, открыв новый, новый счет. Это ошибка, как -то всего, то есть это случается с многими. Я начинал заниматься трейдингом, у меня не было учителей, и это проблема, с которой я сам сталкивался несколько раз, практически уничтожая свой счет. Но постепенно, по мере того, как мой счет рос, я понял, что контроль над риском колоссально важен. И у меня есть абсолютно конкретные формулы, как я контролирую риск. Самым главным, одним из самых главных правил, является то, что входя в каждую сделку, у меня, есть совершенно, четкая, у меня есть совершенно четкая цифра какие деньги я готов потерять. То есть большинство людей, когда заходит в рынок, о, я хочу заработать на этом, хочу заработать на том. Да, все мы хотим, я тоже хочу, и это часто получается, но не на 100%, не всегда. И поэтому гораздо более важная цифра, это не, столько, не то, что я хочу заработать, а сколько я готов потерять, какова реальная практическая потеря по этой сделке. И когда вы знаете эту цифру, когда у вас стоит стоп-приказ, или если у вас есть дисциплина, вы просто сидите перед экраном, и этот стоп-приказ записан на бумажке, чтобы отдать его брокеру, если ваш рынок коснется этой цифры, то только так можно и выжить. Человек, который не контролирует риск, обречен на потерю своего капитала, своего счета на рынке. Контроль над риском, контроль над риском, контроль над риском. И, конечно, еще то, о чем Роман упомянул, вкратце мы будем обсуждать в следующие месяцы. Как достигнуть дневник трейдера? Когда я вхожу в сделку, у меня всегда есть две цели. Первая цель, естественно, сделать деньги. Могу я достичь этой цели в 100% случаев? К сожалению, нет. Как я сказал, на рынках всегда есть уровень хаотичности. И 100% успеха невозможно. Но у меня есть и вторая цель – стать лучшим трейдером. И вот эта цель, которую я достигаю в каждой сделке. Потому что, когда начинаешь вести дневник трейдера, то не просто вот бежишь вперед, наступаешь на грабли. Почесал лоб, побежал дальше, опять наступил на грабли. Когда ведешь дневник, то постепенно понимаешь, где эти грабли лежат, и перестаешь на них наступать, по крайней мере, наступать с такой живостью. Поэтому колоссально важные э, принципы для трейдера – это контроль над риском и учиться на собственном опыте, ведение дневника. Ну, это такое вводное слово. А сейчас, Роман, я думаю, мы перейдем э, э, к тому, что посмотрим на сегодняшние рынки. Э, давайте взглянем, может быть, на э, ключевые э, рынки акций, на, на, на немецкий DAX, на, на английскую FTSE, ну и, естественно, э, на нашу американскую S&P а после этого начнем смотреть, может быть, какие-то более конкретные сделки, включая те, которые запрашивают наши участники вебинара. Да, да, то есть в конце вебинара также будет, ну и в ходе вебинара все ост могут оставлять свои вопросы, да, свои пожелания, мы обязательно их вернемся и посмотрим, но сейчас можем тогда начать с индекса S&P 500, да, то есть сейчас очень интересно то, что находится на локальных максимумах и, Возникает вопрос, что уже делать дальше, ждать ли дальнейшего роста или, возможно, уже пришло время коррекции. А, Роман, я, к сожалению, не вижу вашего экрана, я вижу, так сказать, только свою светлую личность в маленьком окошке. А вот вот сейчас выскакивает что-то. Нет, да. я не вижу вашего экрана. Как мне его увидеть? Так, а попробуйте развернуть основное окно вот, вебинара, там должно у вас появиться. Так, смотрим. Одну секунду. Замечательно, замечательно. Все увидел. Угу, отлично. Все увидел, прекрасно. А, кстати, мое лицо транслируется или Только я сам себя вижу здесь. Транслируется тоже, да. Okay. Тогда я должен, я должен сказать, если вы мне изредка видите зевающим, это не потому, что я скучаю на этом вебинаре, а потому, что я только вчера прилетел из Европы и у меня еще происходит адаптация к 7-часовому переводу времени. Такое заранее извинение. Вот, смотрим на графике S&P. Значит, один из ключевых принципов спасибо, Роман, очень хорошо. Один из ключевых принципов анализа любого рынка для меня является то, что я хочу смотреть на долгосрочный график и на краткосрочный. В данном случае с левой стороны экрана недельный график, с правой стороны экрана дневной. Недельный график, значит, каждый столбик или каждая свеча, если хотите, отражают одну неделю. Хотя последний столбик, последняя свеча отражает не полную неделю, а только то, что началось вот с утра в понедельник, в понедельник и до, до этой минуты. И это, где, это то, где я принимаю стратегические решения. Играть на повышение, играть на понижение. С правой стороны дневной график. Приняв стратегическое решение на недельном, я перехожу на дневной. И на дневном графике еще только точку входа и точку выхода. Смотрим недельный график. Ключевым пунктом является вот этот очень глубокий выпад, который вы видите возле левого края. Это был декабрь 2018 года. На рынке была жесточайшая паника. Слабые игроки были все выбиты, и после этого рынок четко пошел вверх. Первый взлет. И потом реакция, которая опустила этот рынок ниже зоны ценности. Я надеюсь, вы читали мои книжки и знаете, что я имею в виду, что под зоной ценности я имею в виду зону между медленной и быстро скользящими средними. Следующая стадия бычьего рынка. И опять в июле, в августе особенно. Падение ниже зоны ценности. И э, вы видите, как сначала происходит очень резкий выпад, и вот такой вот, э, э, такой вот столбик, который начинается плоско, сильно бьет вниз, а заканчивается у самой верхушки. Э, я называю такую фигуру хвостом кенгуру. Э, и обычно рынок отталкивается от своего хвоста, как кенгуру, и э, бежит выше. Это то, что происходило и продолжает происходить в сентябре. У правого края рынок замер, SP осталось меньше 10 пунктов, чтобы достичь исторического максимума, и SP за, замер вот в этом месте. Если мы посмотрим чуть, -чуть, значит, посмотрим чуть ниже, где вот эта вот полоса цветная вы видите, что э, последний э, бар в этой полосе зеленый. Это значит, что импульсная система стоит под, все еще на повышение. Нам разрешено э, покупать, разрешено стоять в сторонке, если не хотите покупать, но запрещено играть на понижение. В то же самое время, э, посмотрев чуть-чуть ниже, мы видим там э, индикатор, который называется MACD гистограмма и э, MACD линии. И вы видите, как эта гистограмма застыла где-то около нулевой отметки. То есть стоит ей чуть-чуть начать опускаться, и э, у нас получится медвежья дивергенция. То есть э, более высокий уровень цен и более низкий уровень гистограммы. Э, это был бы очень медвежий такой знак. Э, и поэтому от, э, от недельного графика поступает очень мало полезной информации в данный момент. Рынок, рынок как затянутая пружина, готов выстрелить и в ту сторону, и в эту. Я очень люблю говорить такие вещи, я гораздо больше предпочитал бы сказать, мы стоим четко на повышение, мы стоим четко на понижение, но в данный момент рынок закручен в такую жесткую спираль. Поворачиваемся к правому краю, где у нас дневной рынок S&P. И мы видим, во-первых, что ралли, которое произошло в сентябре, было очень сильным. Мы это видим по высоте индикатора MACD гистограмма, который сейчас как раз показывает Cursor. Это показывает, что быки очень сильны, у правого края происходит коррекция, и мне, мне видится, что э, вот эта вот коррекция последних нескольких дней э, имеет четкую политическую подоплеку. Э, э, рынок любит президента. Э, Президент избрали, на следующее утро рынок встал на хвосты, и э, полетел выше и продолжал, продолжал подниматься. Но у президента жесткие политические бои с демократами, и сейчас на него, значит, происходит накатка. Демократы э, э, думают, что э, э, могут начать против него процесс импичмента. И, импичмент — это лишение, э, лишение президента э, э, легального иммунитета. То есть, получив импичмент, э, президент подвергается суду в Сенате. Это то, что произошло с Биллом Клинтоном э, там, лет пятнадцатому назад значит, пытаются прокатить импичмент. Получиться это, скорее всего, не получится, потому что них не просто нехватка голосов. Я уже не говорю о том, стоит ли, стоит ли это дело импичмента вообще, но даже если бы оно и стоило его, то просто нехватка голосов. Просто люди создают скандал. Но, тем не менее, рынок, то есть, скорее всего, это, как говорится, буря в стакане воды. Но рынок боится неприятностей, и поэтому в последние дни рынок как, как только что-то новое выкатывают, то рынок начинает дрожать и падать. Это произошло во вторник, и это происходит опять сегодня. Импульсная система у правого края красная. Это значит, что цена ниже ценности, цена ниже зоны ценности, и MSD гистограммы падает. Но мы видим, что гистограмма уже ниже нуля, и он, этот индикатор приближается к зоне, где донышки, как правило, формируются. То есть ситуация очень напряженная, и, как говорится, с одной стороны, с другой стороны. И Когда я ловлю себя на том, что я начинаю думать с одной стороны это, с другой стороны то, то... Во-первых, если это касается конкретной акции, когда я ловлю себя на том, что говорю с одной стороны с другой стороны, как бы плюю на пальцы, переворачиваю страницу, пошли посмотреть следующую акцию. Я хочу торговать только теми инструментами, которые как рука вылезают из экрана, хватают меня за лицо и говорят, торгуй мною, если не я, то кто? А когда рынок в таком напряжении, самое простое, Перелистнуть и искать другой, другого рынка, другой сделки, или просто посидеть и подождать. Но, с другой стороны, у меня есть еще другой подход. Я себя спрашиваю, если кто-то мне представил пистолет в голове и сказал, Алекс, ты должен сделать сделку по SP. Покупай, продавая, что ты сделаешь? Не сделаешь сделки, я стреляю. Я бы купил. Потому что одним из ключевых правил технического анализа, одним из принципов технического анализа что сделка, тренд остается в силе, пока нет фактов о его развороте. Глядя на, на недельный рынок, мы видим, что тренд по-прежнему в силе. Скользящие средние поднимаются, цена недельного графика выше слева, выше зоны ценности. А на правой стороне экрана, где дневной график, происходит то, что по-английски называется pull back to value, возврат к ценности. И, как правило, это возможность купить акции, которые временно поступают в распродажу. Вот такое у меня мнение. Если я не обязан торговать и могу подождать, я просто постою в сторонке. Если условия говорят, Алекс, ты должен торговать этим рынком я бы все-таки продолжал торговать на повышение. Давайте глянем, может быть, еще на пару европейских индексов. Посмотрим, например, на Англию. Сейчас вот добавил DAX, можем начать с него, и потом тогда прекрасно. добавим FTSE. Okay. И вот пока загружается график, есть вопрос от участников, то есть, я думаю, что можно было бы сразу разобрать. Да, конечно. Вопрос по поводу скользящих средних, то есть, какой период вы используете? Вы знаете, насчет скользящих средних. Волшебных цифр нет. Не то, что, знаете, вот там, допустим, там 25 – это хорошая цифра, а 24 – это уже не так хорошо. Самое главное, что эти две скользящие средние должны соотноситься друг с другом примерно э, как э, 2 к 1. Медленная скользящая средняя должна быть примерно вдвое медленнее, вдвое длиннее, чем, э, чем короткая скользящая средняя. И э, цифры 26 и 13, э, 24 и 12, 22 и 11, вот так вот примерно. Mm -hmm. То есть э, ск медленная скользящая средняя где-то между 20 и 30, а быстрая примерно половина этого размера. Okay. Понял. Ну, надеюсь... Загрузил DAX, да? Да, я загрузил DAX. Прекрасно. Можно чуть-чуть с левой стороны уплотнить этот DAX, чтобы больше видеть истории немножко. Okay. Отлично. Опять-таки, мы видим совершенно истерическое дно в DAX в декабре прошлого года, когда рынок выпал из своего конверта. Выпал ниже нижней кромки конверта. И с тех пор начался тренд вверх. И очень упорядоченный тренд. Взлет и падение чуть ниже скользящих средних. Взлет падение, чуть, падение к скользящим средним. Взлет падение чуть ниже скользящих средних. Взлет падение ниже скользящих средних. То есть сейчас происходит ралли, и если эта динамика повторится, то ожидаем, ожидаем того, что цены повысятся. Смотрим на дневной график, и здесь очень приятная картина. Скользящие средние обе растут, за последние две недели цена упала в зону ценности между двумя скользящими средними. И если э, МСД-гистограмма очень низкая, это зона разворота, уже вполне может быть, э, индекс силы э, еще ниже э, ослабел, но э, э, это, это, это нормальное явление при падающем рынке. И э, вся эта фигура похожа на, э, на то, что я называю возврат к ценности. По-английски это pull back to value. То есть уровень ценности четко поднимался в течение нескольких месяцев. И тут вдруг такая небольшая паника на рынке, и э, DAX э, упал к зоне ценности. Сегодня он начинает уже как бы выкарабкиваться из нее. То есть здесь, здесь я бы вот даже... Э, э, вам не пришлось бы держать пистолет в моей голове, чтобы я купил этот рынок. Здесь бы я очень серьезно разработал покупку. Опять-таки напомню вам, рынки покупаются не потому, что график хороший. То, что график хороший, это только как сигнал. Этот рынок можно, нужно купить. Рынки покупаются от того, что цифры складываются правильно. Задаем вопрос, по какой цене мы покупаем? Какова наша мишень? Где у нас защитный стоп? И потом смотрим. По этим параметрам имеет смысл покупать эту акцию или нет? Ну, в данном случае это не акция, а фонд э, э, индекс. Посмотрим DAX, может быть. А, не DAX, я оговорился. Посмотрим FU -FU Да. Да, ну и также пока сейчас загружается тоже один сразу же участников озвучу по поводу индикаторов МСД, да, какие параметры там вы используете? Вы знаете, э, стандартные параметры, которые описаны во всех моих книжках, это 26, 26 12 и 9. Я пользовался этими параметрами много лет. Но несколько лет тому назад я начал замечать, что когда я посещаю офисы трейдеров в разных частях мира, в Австралии, в Германии, повсюду, все пользуются одинаковыми параметрами. И я стал опасаться, что пользуясь теми же параметрами, то есть трейдеры ленивы в своей массе, параметры даны в книжке, все пользуются теми же параметрами. И когда я заметил это, я стал опасаться, что я сейчас начинаю, как говорится, по-английски -по называется наступать на собственные шнурки ботинок. То есть э, э, все эти, то, то, то, чем пользуются все, не имеет смысла пользоваться этим, да? Потому что э, э, все действуют по одному сигналу, и поэтому человек, у которого есть этот индикатор, он больше не имеет преимущества. Поэтому я, я немножко изменил параметры на то, что в книжке, но они чуть-чуть изменены. И такой вот вам вопрос на засыпку. Как вы думаете, эти параметры стоит сделать помедленнее, чтобы сигнал получить позже остальных, или чуть-чуть покороче, чтобы сигнал получить раньше остальных? Такой вот вопрос mm -hmm. уже к вам. Пошли ответы быстрее, ну, короче, да. короче. Покороче, <с быстрее. я я не хочу давать вам конкретную цифру, потому что я живу, сам, я живу сам с этой цифры, но я вам даю логику ответа, по которой трейдер, который не ленив, уже сам что-то разработает. Причем сильно менять не нужно. Чуть-чуть, и вы уже не в толпе. Всегда нужно, всегда, всегда стоит задать себе вопрос, что делает толпа? И поступать наоборот. Потому что толпа, в принципе, всегда должна потерять деньги. Вот так вот. Значит, мы смотрим на ФУЦИ. А, недельный график. В общем, похожая система на DAX. В декабре был, была жесткая паника, и с той поры ФУЦИ стал подниматься. Но тут еще особый уровень сложности, связанный с Брекситом. И мы видим, как где-то два месяца тому назад, видим были какие-то замечательные новости, Фудзе взлетела коснулась верхнего конверта, неделю спустя уже достигала почти нижнего конверта. То есть э, э, у, у Фуци была такая очень неанглийская истерика. Э, э, как ребенок, который падает на пол и начинает бить руками и ногами по полу, чтобы добиться от родителей чего хочет. Такая вот истерика произ... происходила, И эта истерика сейчас немножко устаканилась, Uh, и Фуцци у правого края экрана uh, сидит на зоне ценности. Uh, последний сигнал чуть был на покупку, поэтому если бы кто-то мне прислал пистолет в голове, мне пришлось бы купить Фуцци. Но никакого желания покупать Фуцци у меня нет, потому что эта истерика боюсь еще не закончилась. Uh, ситуация слишком подвижная, слишком волатильная. Глядя uh, на правый край uh, Импульсная система стала была синей, потом стала чуть нейтральной, потом стала желтой, э, извините, стала красной, э, медвежьей, и сейчас у правого края зеленая. То есть э, э, слишком волатильная, слишком волатильная ситуация, э, трудная ситуация. А у меня подход такой: я хочу легких сделать. Если сделка трудная, как вот сделка с британским, э, с британским индексом, зачем тратить на нее время? Пойдем поищем что-нибудь попроще и получше. Вот так вот. значит, Вкратце просуммировать. И, и американский индекс S&P и немецкий DAX в долгосрочном отношении сильный. В краткосрочном... Давайте, может быть, вернемся на секунду к DAX. Показать еще раз. Вот так, вот дать, да? да долгосрочный, долгосрочный, долгосрочный тренд вверх. А на дневном графике с правой стороны происходит, так сказать, pullback to value, возвращение к зоне ценности. Поэтому мне даже не нужно было бы очень сильно угрожать пистолетом, чтобы купить эту акцию, то есть купить этот индекс. Все боятся, но большой тренд вверх, а краткосрочный тренд опустился ниже разумного уровня. Рынок – это дорога с двухсторонним движением, движется и вверх, и вниз. И в данном случае я хочу ехать по правильной стороне покупать. Вот так вот. Насчет индекса. Роман, мы можем посмотреть какие-то индивидуальные акции э, или э, какие-то из более общие вопросов, я с удовольствием отвечу. Угу. А, ну, можем посмотреть золото, как один тоже из таких довольно-таки интересных инструментов, который особенно растет в последнее время. Вот сейчас его добавил. А. А можно левый график недельный так, сильно уплотнить, показать, показать длинную историю золота. Может быть, даже развернуть этот, этот левый поставленный график на весь экран. Вот так вот, да? И еще уплотнить. Окей. Okay. У левого края графика мы видим, как золото взлетело до 1900 долларов за унцию, продержалось в диапазоне после этого около года и стало падать. И в центре экрана, это был, по-моему, 14 год, в самом центре, вот здесь вот, цена, цена упала до, ну, уже цифры. 1039. 1039, то есть чуть-чуть выше тысячи, чуть-чуть выше тысячи. Золото много лет назад преодолело, преодолело рубеж в тысячу долларов за унцию. То есть, где-то тысяча долларов за 30 грамм, это в среднем значит, где-то 35 долларов за грамм. И пробив вот этот уровень, золото уже ниже него не опускается. Расширим график, тебя, чтобы можно было лучше посмотреться. Окей, okay, спасибо. Мы видим опять-таки ценность технических инструментов. Мы видим конверт, наложенный на график, на график золота, и мы, и мы видим, как у левого края и опять-таки больше больше половины. Происходят панические спады золота, где оно пробивает нижний, нижний свой конверт. Сейчас золото, у золота истерика в противоположном направлении. Золото идет вверх, вверх, вверх. Поэтому э, э, довольно просто сказать, тренд вверх, и если что-то делать золотом, то это играет на повышение, а не на понижение. Посмотрим на дневной график. Левый тоже, да? Недельный график. Вот так вот. Что отражает колоссальную силу быков на недельном графике, это то, что MACD гистограммы достигла нового пика на последнем ралли. То же самое с индексом силы. Они оба достигли нового пика. Это показывает, что более высокие цены приглашу, привлекают э, участников. Теперь, э, может быть, мы э, закроем этот график и посмотрим на дневной график золота. А вот справа дневной график золота. Э, когда я вижу э, график, который сидит верхом, как бы сказать, свесив ноги с каждой стороны, на уровне ценности, то у меня быстро пропадает интерес к торговле этим, этим инструментом. Золото у правого края, динамического графика, правильно оценено. Трейдер делает деньги, когда покупает недооцененный товар. Или когда пройдет на понижение переоцененный товар. И эти вот недооценки, переоценки обычно случаются в сезон. То есть в золото опустилось немножко, и золото сидит четко, вот взвесив ноги, по обе стороны зоны ценностей. И это э, позволяет мне думать, что, во-первых, хорошей сделки в данный момент нет, я бы купил, я бы скорее хотел купить, но купить ниже уровня ценности. Окей. Роман, еще какие-то вопросы, или посмотрим э, какие-то акции? Можем посмотреть акции, можем посмотреть те, которые вы прислали? У меня как раз была вчера э, встреча, э, встреча по интернету с, с несколькими коллегами. И э, акции, которые я вам покажу, это, э, это, это не мои, сказать, это, это, это не мои акции, это акции, которые они нашли и мне, э, и мне показали. Роман, я Поиск часов нет, я оставил в другой комнате. Которую час сейчас, сейчас? Никак не могу найти. А, но... 18:43. А, прекрасно. То есть у нас еще есть минут 20 где-то. А, давайте посмотрим несколько интересных акций. А, как насчет а, а, FOXA, FOXA. Да. да, ее добавил сейчас. Спасибо. Okay. Окей. Это, это акция очень крупной телевизионной, такой развлекательной фирмы, крупнее, одной из крупнейших в стране. И недельный график показывает фигуру, которой я очень люблю торговать. Эта фигура еще не совсем закончена, но она называется, как по-английски называется false breakout with the divergence, ложный выпад с дивергенцией. Значит, что происходит? Эта компания Fox A, кстати, компания называется Fox, как леса, но есть два класса акций: Fox A и Fox B. Мы смотрим на Fox A. Мы видим, как эти акции сильно упали, где-то от 50 с чем-то до 30 долларов за акцию, и медленно продолжает опускаться. Была короткая ралли, которая подняла цены в этом этим маем в зону ценности, и потом Фокс упала опять. Индекс силы, извините, импульсная система у правого края красная. Мы видим это вот по этой цепочке баров. Что э, очень интересно, что очень позитивно. Мы видим, что когда э, Фокс обвалился э, в начале этого года, э, как глубоко упал индикатор МСД гистограмма. Это показывает колоссальную силу, быков. Э, э, оговорился. колоссальную силу медведей. После этого произошло ралли. Цены на золото поднялись в зону ценности, и, и вот этот вот и, и МАСД гистограмма поднялась выше нуля. Я называю это, это, сломали спину медведев. А потом цены опускаются опять. И теперь посмотрите на глубину индикаторов МАСД гистограммы. Их без увеличительного стекла толком не увидите. Это показывает, что спад происходит по инерции, э, и настоящей силы медведей там нет. То есть это, это э, инструмент в ожидании спички. Э, вспыхнет, зажрется и полетит. Смотрим, э, то есть э, я бык по отношению к этой акции, но еще нет, еще нет, скоро, но еще нет. Поворачиваем, смотрим на, на, на правую сторону экрана. Правая выглядит еще лучше, чем левая. Мы видим, что э, в центре графика, э, Роман, если вы поставите корсер над самой низшей точкой, э, Sam, вот где-то, да, вот над этим, над этой, э, какова, новая, э, какова низшая точка этого графика? 31,49. Спасибо. А теперь смотрим на э, третий, от правого края, третий бар. Э, насколько он глубок? 31,47. То есть, видите, вот этот ложный выпад происходит. Производит ложный выпад. То есть, какие-то умники купили эту акцию и поставили защитную, защитный стоп на цент ниже. И все. Э, профессионалы толкнули рынок сквозь этот стоп, купили проданные им любителями акции по дешевке, и на прошлой неделе был очень сильный взлет. А теперь посмотрим на низшую точку этой недели. Сколько? 31.40. То есть вместо 30... А было 31.49. Значит, просто представьте себе, акция, которая стоит 31 доллар с копейками, опустилась на 7 центов ниже. Это это ничего. Это, то есть, вот это ложный выпад, ложный выпад, очень слабенький. В то же самое время смотрим на MACD-гистограмму, смотрим на MACD-линии, смотрим на индекс силы, все это ниже графика цен, и вы видите бычьи дивергенции, сплошные бычьи дивергенции. Напомню, для того, чтобы произошла легитимная дивергенция, нужны нужно, чтобы было два дна, первое глубже, второе мельче, но чтобы между ними точно был бы взлет цен. Вот это вот определяет дивергенцию, потому что если, если бывает иногда просто мсд гистограмма слабеет либо выше, либо ниже нулевого уровня, это не дивергенция. Вот это вот, что вы видите на экране, это, сказать, классическая дивергенция. И э, очень занятная акция, за которые я внимательно слежу. Кстати, думал я сегодня купить, но сегодня рынок слаб, и э, поэтому спешки особо купить ее нет. Посмотрим, может быть, под закрытие рынка, а может быть, завтра, а может быть, на следующей неделе. Но это вот четко входит в мой список. Э, есть еще пара, э, пара акций, э, которые мы можем обсудить. Или, Роман, если, э, если у вас. Э, от, от, от нашего участника поступили вопросы. Я с удовольствием отвечу на них, чем обсуждать собственные идеи. Угу. Ну здесь э, поступили вопросы в целом, э, ну может быть пару слов. То есть пока я открываю акцию от участника, как вы отбираете акции? Вот буквально несколько угу. слов от вас. Э, у меня есть э, три источника, откуда я пью, так сказать можно сказать. Э, один, один источник требует работы, другой ленивый, а третий так, посередине, но больше ленивый. Значит, источник, который требует работы. Воскресенье, каждую субботу-воскресенье, каждый уикенд у меня написан у меня написаны сканы, причем я, я не программист, я сам сканы не пишу, но у меня есть блестящий программист в Чикаго, я ему должен написать свою идею, и он пишет мне скан. Uh, uh, у меня есть, uh, я сканирую свое поле акций uh, на дивергенции недельных графиков, дивергенции дневных графиков uh, и на экстремальные точки индекса силы. Uh, значит, я сказал, я сканирую свое поле акций. Uh, каждому трейдеру рекомендуется выбрать ограниченное количество акций и сказать: Вот это вот, я буду искать сделок только среди этих акций. То есть со временем вы начинаете чувствовать, как они движутся, как они себя ведут. Бросаться от одной акции к другой – это далеко не лучший вариант. Нужно набрать какое-то число акций, с которыми вы комфортно работаете. И для меня эти акции… Мое поле довольно большое, просто потому что уже опыта много. Мое поле – это все, все акции, которые являются компонентами S&P 500. S &P 500. То есть это 500 самых крупных акций Соединенных Штатов. Вот я сканирую именно их. Причем автоматические сканы, я глубоко скептичен, автоматические сканы не работают как средства принятия решений. Автоматический скан – это так, подсказочка, которая полезна, но это не конец работы. Прогнать 500 S&P 100 через мой скан, 500 акций через мой скан – но времени занимает меньше минуты. А потом я сижу несколько часов и разбираю все акции, которые выскочили на этом скане, как, э, возможно, настоящие, настоящие дивергенции. И вот то-то я их смотрю э, и принимаю свои решения. Э, вот такие вот, это, вот это мои сканы. Недельный до MACD и скан по экстримам э, для индекса силы. А кроме того, есть более ленивые методы. Вместе со своим другом и партнером по работе я веду группу, которая называется Spike Trade. И в этой группе участники есть на двух уровнях. Есть, значит, обыкновенные участники группы, а есть элитные участники, их 15 человек. И элитные участники обязаны каждый уикенд показать свою самую лучшую сделку на следующую неделю. И это, это все появляется на нашем сайте в воскресенье. Я, вся, я, я говорю себе, всегда у этих 15 будет одна сделка, которая подает мне. Как правило, это происходит. А кроме того, я очень слежу за новостями. Не то, что очень слежу. Я при, прислушиваюсь к новостям. И иногда выскакивают интересные акции на новостях. Но я должен сказать, что вот из тех акций, которые и фьючерсов, которые я, которыми я торгую с, как бы с чужой подачей, я думаю, что где-то из 20 различных вариантов я только беру один. Это вот такие у меня источники. Вот сразу же тогда одна из акций участника это акция MLM. А, а, вот просят посмотреть. Надо было попросить посмотреть ее несколько месяцев тому назад, когда она была дешевой. А сейчас такс очень дорогая. Вы знаете, есть несколько способов игры. Кто-то говорит, купи дешево, продай дорого. Кто-то говорит, купи дорого, продай еще дороже. И э, мне первый метод, более по сердцу, э, а я, не люблю, я, не, я не люблю ни за кем гоняться, ни за людьми, ни за акциями. Эта акция уже бежит. Э, если бы я должен был торговать этой акцией, то я посмотрел, бы на, я посмотрел бы на дневной график, который справа, и сказал бы, четко тренд идет вверх. Но при этом каждые несколько недель Происходит э, паника, и акция опускается, бьет вниз таким вот э, хвостом кенгуру, и потом рай возобновляется. Поэтому, э, если бы я интересовался этой акцией, то я поставил бы приказ на покупку чуть-чуть ниже зоны ценности. То есть в следующий раз, когда будет маленькая паника такая, продать, э, извините, купить ее. А другой приказ, а купивший ее поставил бы другой приказ, если она достигнет уровня верхнего конверта, продать ее. Вот так вот. То есть игра на недооцененность, переоцененность. И эта игра очень часто возникает на рынках. Еще одна акция вот участника DHI, доктор Хортон. Да. Вы знаете, я смотрю вот на левый график, на недельный. И я когда вижу такие картины, я их боюсь. В отличие от МЛМ, кстати, которая, которая прет вверх и очень так уверенно. Эта акция сейчас торгуется около своего исторического максимума. Последний штрих, последний столбик возле верхнего конверта. То есть акция четко переоценена. Я смотрю на Недельный график, и, э, и вижу медвежью дивергенцию, с левой стороны вижу мер... медвежью дивергенцию МСД гистограммы и индекса силы. То есть такие привлечивые номера. Но э, что выглядит очень привлекательно, если вы посмотрите на дневной график у правого края, вы увидите, что акция придет вверх, и каждые 10-15 дней э, легкая паника, и акция опускается к своей скользящей средней. Если бы я хотел торговать этой акцией, то я стал бы выставлять э, ордер на покупку э, у правого края на уровне вот этой красной скользящей средней. Только нужно абсолютно четко помнить, этот орден нужно сделать э, платным, на а, а, активировать его на один день. Э, э, а если... Э, э, если человек, который держит этот э, ордер, да, активирует на день, постараться купить возле, поступа, постараться купить в, э, с правой стороны, на дневном графике, активирует на день, а, и когда начнется ралли, э, продать в эту ралли. То есть такая краткосрочная сделка, опять-таки, по признаку ценности. Покупаем дешево, продаем подороже. Э, потому что покупать дорого и продавать дорого работает для некоторых, не для меня. Давайте я вам покажу, может быть, акцию, которую, которая меня сейчас очень интересует. Давайте. Тикер такой. K-T-O-S. King, Томас, Оскар, Сам. Есть. Окей. Okay. Смотрим на недельный график Значит, сначала. KTOS. Я задаю себе зачастую вопрос, какие, какие, самые, какие самые перспективные индустрии в Штатах сегодня? Да? То есть ясно, что покупать акции, которые, там, допустим, фирма, которая торгует мебелью, или фирма, которая, там, не знаю, разводит свиней э, или куриц. Это, ну да, это все было, это уже большого бума не предвидится. А, каков следующий шаг? Какова следующая мода? И э, одним из ответов для меня на этот вопрос являются э, дроны. По-русски говорят дрон, да? Да, да, конечно. Дроны. Э, дроны, становятся, э, дроны становятся очень популярными э, для массы целей для массы целей. Например, есть продвинутые фермеры, которые, у которых дрон летает над их полем и передает информацию на комбайн, который движется по этому полю, где резать пониже, где повыше, где нужно полить больше воды, где меньше. Это такое, такое взаимодействие дрона с сельхозтехникой. И такого очень много. Я уже не говорю о том, у меня тысячу лет назад, вот, несколько лет тому назад у меня тут, тут очень приятный парень в нашем районе, который, который мне книжные полки смастерил, такой хороший парень, рукастый. Он нашел себе как-то работу летом, ходить пешком под линиями высоковольных передач и смотреть, что провода в порядке. Да? Все, этой работы больше нет. Потому что вместо того, чтобы парнишку посылать, гулять под этими проводами и отчитываться, посылают дрон, который на хорошей скорости прилетает, снимает все вот так вот. Да? То есть дроны входят все глубже и глубже в нашу, в нашу жизнь. Но самое интересное применение дронов – это военной техники. И э, два лидера по военным дронам – это Boeing и вот эта компания, Kratos, называется KTOS. Их последняя новинка – реактивные дроны, которые автоматически взаимодействуют с, с истребителем. То есть, истребитель летит в атаку, и он окружен группой вот этих относительно дешевых дронов, которые летят вокруг этого истребителя тоже в атаку. То есть, противодействовать такой атаке очень трудно. То есть, мы любим воевать, э, у нас всегда что-то происходит, э, но мы очень не любим, когда гибнут наши солдаты. А вот послать такие дроны, э, это самое милое дело. И вот эта вот компания делает военные дроны, Кратос. Э, был очень сильный взлет э, в апреле этого года. Э, слева мы это видим, на где апрель, на, на графике. Я, к сожалению, э, вот в самом центре графика. Чуть-чуть правее от этого, правее, правее, правее. Я, к сожалению, это дело пропустил. Вот еще, еще чуть-чуть. Вот здесь, вот здесь. Смотрел, смотрел, сейчас куплю Кратос и упустил. Иначе произошел колоссальный взлет от 15 долларов до 24. А тут не так давно Кратос вышел с докладом о доходах. Рынку доклад не понравился, и Кратос упал очень сильно. Причем, смотрите, произошло, он нарисовал фигуру, вот сразу после падения, которую я называю хвостом кенгуру. Такие плотные, плотные бары, и среди них острый бар вниз. Значит, рынок отказался от низких цен. Взлет, и опять падение сейчас происходит у правого края. То есть, рынок продолжает молотить в зону поддержки, и Если мы посмотрим на дневной график у правого края, э, мы видим, как э, индекс силы у самого донышка уже показывает колоссальную бычью дивергенцию. MACD а гистограмм все еще только строит дивергенцию. Дивергенция не будет активизирована, пока MACD гистограмм не, не, э, перестанет опускаться и кликнет на повышение. В индексе сил, силы уже происходит, уже дивергенция состоялась. Вот это вот акция, за которой я очень не слежу. Купишь порцию, когда имеешь акцию, то Джордж Сорос говорит, сначала купи, потом вычисляй. Но ну, это шутка, конечно, такая полушутка. Но если просто сказать, это интересная акция, я буду за ней смотреть, посмотрю, надо будет ее купить со временем. Произойдет то, что произошло у меня в апреле. Знал, что надо купить, но упустил момент. А тут купил небольшую позицию, контрольную позицию, и держу ее с тем, чтобы увидеть в тот же день, когда эта акция начнет разворачиваться вверх. И на той стадии уже, конечно, докупить до полного размера. Вот такая вот занятная акция. И для меня это самые интересные идеи когда есть, с одной стороны, фундаментальные идеи, э, э, войны, э, технология, э, э, революционная, новая технология, а с другой стороны, технический анализ. Вот это очень сильная комбинация. Mm -hmm. У нас остается буквально несколько минут, но остальные участники да, также смогут присоединиться уже к нашему следующему вебинару, да, который будет в октябре. Но вот пока еще, ну, наверное, один вопрос, может быть, два. Один вопрос интересует, что же думаете о том, что Америка растет уже 10 лет подряд и когда же будет кризис? Есть, есть у вас мысли по этому поводу? Он будет. Он будет. Это, это, это, это свойство. То есть это совершенно... Нормальное поведение свободной э, капиталистической экономики. Взлет-падение, взлет-падение. Но э, кризис будет. Когда он будет, Бог знает. Э, могу вам только сказать, что все мои друзья, которые, у, у которых бизнес в реальной экономике, вот не как у меня я сижу перед экраном, а те, кто-то режет сталь, кто-то там еще что-то делает, э, у них у всех только одна проблема невозможно, очень трудно нанять рабочую силу. В Америке безработица в районе 3%. Кстати, безработица среди черных на самом низком уровне за всю историю страну, страны. Все работают, все заняты, все бизнесы кипят, и все боятся краха. Пока люди боятся краха, краха не будет. Когда, когда у людей появится полная уверенность, что все хорошо и будет продолжаться, вот тут-то я начну беспокоиться. Но на данный момент пока еще нет. Кроме того, у нас выборы, у нас в будущем году президентские выборы, как, как правило, к выборам партия, которая контролирует правительство, имеет рычаги, которые помогут поднять экономику. То есть, Люди, люди голосуют за кошелек, и поэтому, когда у людей кошелек в хорошем состоянии, то правящая партия, как правило, переизбирается. Поэтому у них есть все стимулы для того, чтобы, чтобы бум продолжался. А то, что происходит, это на самом деле, такой спокойный, не истерический бум. Так что про, про, крах, ну, естественно, он когда-то будет. Когда? Если вы знаете, напишите мне. Хорошо. Ну, в любом случае, если что-то будет, то даст возможность что-то реализовать, да, какие-то идеи. Uh, у нас уже подходит к концу время этого вебинара достаточно много вопросов. Также ссылку на регистрацию на следующий вебинар я приложил в чат. И предлагаю также поступить следующим образом, чтобы мы смогли подготовить те вопросы, которые волнуют наших участников. Я также приложу сейчас свою почту uh, roman.isakov.sobaka.atnuromarkets.com и ваши вопросы к следующему вебинару вы можете написать Возможно, какие-то мы включим «до» и построим на этом как раз какую-то новую тему. То есть всегда важно получать обратную связь для того, чтобы было э, интересно именно то, что волнует наших участников. Замечательная, а, идея, замечательная идея, Роман. Чтобы, потому что когда вопросы сказать, приходят заранее, то всегда можно отобрать самые такие животрепещущие. и да, прекрасные идея, Я полностью поддерживаю вас. Тогда э, так и поступим, присылайте вам ваши вопросы на почту, которую сейчас вы видите в чате, ссылка на регистрацию следующего вебинара, который будет в октябре, также находится э, выше, ну и для тех, кто спрашивал по поводу записи, запись она также будет и ссылку на наш YouTube канал, на который можете подписаться и получить соответственно уведомление о том, когда, э, когда эта ссылка появится, сейчас я также его приложу. Ну, а на сегодня, тогда, я думаю, мы будем прощаться. Александр, спасибо вам большое за... Интересную информацию, как всегда, как всегда, новые идеи, очень интересно про дроны, ну, будем надеяться, что то движение с нефтью, ну, каким-то образом эта компания там, возможно, тоже поучаствовала, ну, не то, что надеяться, а, возможно, какие-то такие ситуации еще появятся, а, и тогда уже увидимся на следующих вебинарах, увидимся в следующем а, месяце, и а, будем а, дальше рассматривать рынки. Спасибо большое, Роман. С вами очень приятно работать, прекрасная техническая поддержка и э, как уже, уже как мы как перебрасываем мячик из руки в руку и это дело получается у нас очень гладко благодаря вашим усилиям. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, поэтому тогда также всем спасибо участникам да, за вашу активность, за ваши вопросы. И а, заканчиваем вебинар, останавливаем запись, ну и увидимся уже в октябре. Поэтому всем спасибо и до свидания. До свидания.